Ну да, мы чётко манеру Эта твоя из что я, я убью а, а -а -а. Если сегодня один завтра все может поменяться Помню, все зависит только от тебя Бросай людей, которые тянут тебя вниз Бросай, ебучий шлюх Bitch, blessed, dance, знает мои планы Я тебе не дам, парень только Слишком много дрипа, обливайся. сил Уйдли Эй, Эта сука знает мои планы Я тебе не дам Парень там превратился в Англию Меня стасает только Purple dream. Слишком много трипа обливайся что yeah. Yeah. Знаешь меня, ведь я сделал все то, что ты не смог сделать за целый, блять, год Твоя шалова на мне зависает, ведь моя Ферерри черная прям как год Сучка на и а я не желаю, чтоб сторис на стыд и увидела её Пару с со мной зависать, ведь ты так как я сделать то, что не смог Зная завидуешь, руки трясутся, мне похуй, ведь я твоя быстрая УД Ты не поймешь, что же сделать тебе нужно, так себе, сука, тоси до утра Правда хуёво, пора бывает ты плачешь и проще сказать, как же так А я тебя вот уже жизнь прошущаю, и говоря, что ты